Всем привет! Ассаляму алейкум! Сегодня 9 декабря. Сегодня решил сделать, так как многие просили, сравнение карты территории, контролируемой боевиками Daesh на сегодняшний момент и сравним ее с картой на начало операции Воздушно-космических сил Российской Федерации. Так я сделаю скриншот нынешней, сегодняшней ситуации на карте. Я убрал лишние значки. И здесь я Вырежу территорию, которая серым отмечена с помощью фотошопа. Пусть это будет примитивно, где-то будут неточности, но думаю, поможет. Надеюсь на это, что поможет все-таки как-то общую ситуацию рассмотреть в хронологии двух месяцев. Вырежу вот эту серую территорию в фотошопе и наложу ее. У меня есть сохраненный скриншот карты на 17 ноября. Ну, до... Операция началась раньше, но здесь, скажем так, особых изменений не... не произошло за этот период. Будем считать это началом операции. То есть на вот эту карту я наложу новую карту. В итоге получилось два скриншота. Один от 17 -го, 10 -го. Второй уже сегодняшний от 9-го. 12 -го. примерно подогнал их по размеру помещаю их в photoshop и начинаю вырезать вырезать буду территорию отмеченную серым вот по вот этому контуру постараюсь все точно сделать но ну, конечно будут погрешности южные провинции вот этот вот кусочек я трогать не буду и дамаску вот, с этими анклавами котлами и холмс так как здесь изменений, ну, по крайней мере, на таком масштабе их будет невозможно увидеть. Так что возьму основную только территорию, контролируемую террористами. После вырезания получилась вот такая вот картина. То есть на фоне здесь старая карта. Вырезал я новую и можно будет ее наложить. Красным попробую выделить границы и отметить, что же какая территория была отвоевана у террористов. В итоге выделил новую карту зелененьким, чтобы отличалась от старой. Вот такая вот картина получилась. Не знаю, как наглядно будет видно, но то, что мог, то сделал. Вот так ее накладываю и красным цветом буду показывать, где произошли изменения. Так, Вот эту часть сразу не считаем. Это была просто выделена пустыня, здесь ничего нет. В Ираке изменений не так много. Вот эту часть опять же не считаем, потому что здесь не установлен контроль ни одной стороной в этой вот части ну, здесь зачистка в Рамаде и вот здесь получилось <coughs> это район нефтеперерабатывающего завода иракского Байджи вот здесь освобождена была территория такой прорыв сделан и вот здесь кусочек у курдов севернее тоже небольшая территория отошла вот здесь это район Синджар, и город Синджар был освобожден. У курдов сирийских также значительную часть они освободили. Вот этот уголок с месторождением нефти тоже был освобожден курдами. В Латакии на таком масштабе трудно рассмотреть, но здесь также значительная часть перешла под контроль правительственных войск. Вот здесь. Долина Эльгап также была часть освобождена. По вот этой линии от севера Хама также переходила она то из рук в руки, но также была освобождена некоторая часть территории. Вот здесь просто отмечу контур. Тоже было освобождено. Район авиабазы Кверис и сама авиабаза была освобождена вот здесь. Район южнее Алепа прорыв к трассе М5 также освобождена юг не берем вот эту часть здесь изменений значительных не было котлы в дамаске также значительных изменений не было вот здесь это район прорыва к городу кориетен также была освобождена сначала перешла к боевикам потом ее освободили и дальше углубились вот здесь небольшой кусочек также был освобожден Район Пальмири на таком формате вообще не видно. И здесь, ну, скажем так, топчется на месте войска. Ну, в принципе, все, что можно было отметить, я отметил. Надеюсь, что все-таки полезное было видео. В дальнейшем может быть что-то как-то по-другому. Придумаю, как это еще лучше сделать, как это будет лучше видно. Но пока как-то вот так. Будем считать это видео экспериментальным. Посмотрим, может быть, что-нибудь еще придумаю. Всем спасибо за внимание. Смотрите мои обзоры, подписывайтесь на канал.